Добрый день, друзья, привет, братишки и сестренки. Сегодня открываем такую новую рубрику. Будем рассказывать, во-первых, про инвестиции, про то, как будем делиться, как создать именно пассивный доход. Не работать ради денег, а сделать так, что нужно, чтобы ваши деньги работали на вас. И неважно там сколько у вас там, там 10 рублей, там 100 рублей, 1000 рублей. В любом случае мы будем делиться именно опытом. Расскажу про свой опыт. С нами еще Макс. Макс, поприветствую. Да. кстати. Всем привет, друзья. Макс поделится своим опытом. У меня есть опыт, у него есть опыт. Есть и хороший опыт, и плохой. Будем делиться, рассказывать. Но, тем не менее, мы как бы за там, эти несколько месяцев и там я уже как бы инвестициями занимаюсь, наверное, больше года, там даже, наверное, второй год пошел, расскажем и о том, именно как создать Пассивный доход, и для этого не нужно там иметь какие-то там изначально там, большие там, э, какие-то там деньги на депозиты. Не нужно быть там внуком там, какого-нибудь там миллионера. Расскажу о своем опыте. Я вообще начинал с нуля, там вообще там начинал инвестировать там, вообще, с минимальных денег. Просто расскажем правила, как это все делать. Будем рассказывать о проектах, которые будем сами инвестировать, будем создавать э, именно свой портфель инвестиционный, разносить риски и будем учить делиться своим опытом со всеми нашими зрителями, подписчиками, будем показывать те проекты, которые мы инвестируем, все будет, как говорится, в реальном времени, не будет какой-то хрени, там. мы не будем рекламировать проекты, которые как бы сами не вкладываем и не будем рассказывать о том, о проектах, которые как бы, ну, которых мы сами не рискуем, потому что, друзья, запоминаем, инвестиция любая, это всегда риск. И основное правило, хочешь много денег получать на пассиве, помни о том, что никогда не инвестируйте деньги, которые боишься потерять. Если ты это будешь помнить, то все инвестиции, все, все как бы, те проекты, в которые ты будешь вкладывать, будут приносить тебе только, не только деньги, но еще и радость, удовольствие. То есть, по сути, ты Будешь играть в интересную игру, которая будет приносить тебе еще деньги. Не так, как мы там, я тоже, например, и в «Танки» играю, там разные там онлайн-игры, где, день, ну, как бы радость приносит, но деньги приходится туда вкладывать. Я думаю, все это знают, поэтому будем учить вас играть в интересную такую игру, практически монополию, где мы будем зарабатывать деньги и получать от этого удовольствие. Всего лишь нужно смотреть наши так сказать, видеоуроки и дальше уже там принимать, во-первых, сам, самим решение о инвестициях и дальше уже просто как бы получать те результаты, которые мы приходим. Друзья, сегодня, вчера буквально я за, сделал такой анонс на своем телеграм-канале, рассказал о проекте интересном, запустился, ну так, пока еще предстарт, пока еще как бы все допиливается. Проект, все, ну, кто меня смотрит давно, все помнят, такой проект был UDEP. Ребята занимались вилками, зарабатывали на букмекерских конторах. И те, кто заходил в самом начале, там очень хорошо так заработали, сделали хорошие иксы. Там, по-моему, первый месяц было до 80%. Сейчас, дальше они там ушли, там, в закрытый клуб, опять же, там, как бы... Высокий порог входа, но все, кто инвестировал в данный проект, были довольны. Ребята, даже когда меняли как бы, свой формат взаимодействия, они вернули тем людям, которые не смогли там, увеличить там, свои депозиты или там, не захотели ну, как бы, дальше с ними продолжать участвовать в этом. ну Точнее не захотели, захотели, наверное, думаю, все, потому что ну, не у всех хватило той суммы, которая нужна была для входа. Поэтому сейчас запускается именно на предстарте проект, который тоже сам, ну, похож очень на UDEP. Тоже ребята занимаются админы, зарабатывает на ставках, на букмекерах. Сейчас какой-то тренд, я смотрю, пошел. И ну, здесь есть свои плюсы в данном проекте. Здесь, как бы, нету ну, той высокого порога входа, плюс та же самая, ну, сколько мы тестировали тут его. Только там где-то около недели проценты, вот вы можете смотреть, которые начислялись там от 2,87, было даже 3%. Это дневные проценты, как бы, ну, где-то в среднем 2%. То есть реинвест нам получается те же самые там до 80 и процентов в месяц. Это, я думаю, очень хороший процент. Опять же, естественно, наверное, в дальнейшем он будет снижаться, как и в подобных проектах. Но в самом начале именно самое, как бы хорошие проценты, всегда все проекты платят. Поэтому, опять же, никого не призываю, ничего никуда не зову, рассказываю просто о своем опыте взаимодействия и заработка в данном проекте. Так, плюс, еще какой плюс, опять же, низкий порог входа от 20 баксов или от 1000 рублей вход, можно уже делать депозит. Ну, как бы я писал, там, средний процент 2, там, и мы где-то 2% в день можно зарабатывать, плюс реинвест, опять же, здесь там получается до да, 80% где-то там в месяц. Так, дальше, что еще там, так, на данный момент они запустили буквально как бы сайт несколько дней назад, позав... или даже вчера запустили, сейчас все там дорабатывается, уже можно делать депозиты, уже сегодня допилили, вчера, для своих подписчиков в Телеграме сделал я пост, чтобы ребята как бы заходили, те, кто соберется заходить в данный проект, естественно, пораньше всех узнали, они, возможность для них опять же пригласить своих друзей, все, раньше всех они получили эту информацию. И сейчас, сейчас, сегодня уже будем так, ну, эта таблица еще когда в ручном режиме начисляли, все ставки, все, все проценты эти дневные. Сейчас уже работает сайт, уже можно регистрироваться и сегодня вот с Максом будем э, покажем. Макс покажет как раз, как зарегистрироваться и как сделать депозит. Опять же, друзья, напоминаю, дальше будем рассказывать о, именно о правилах э, ну как бы инвестирования. И основное правило, я уже повторяю несколько раз, друзья, инвестировать надо только ту сумму, которую не боишься ты, дружище, потерять. Тогда все будет хорошо, все будет как бы. Ну, ты будешь получать удовольствие только от инвестиций, и больше, все больше и больше денег у тебя будет становиться. Потому что это не единственный проект, мы будем рассказывать именно о том, как создавать себе портфель. Опять же, еще не советуем ну, инвестировать в один проект больше там, 10% от той суммы, которую ты выделил на инвестирование, для того, чтобы создавать параллельно несколько источников дохода и разносить риски. Дружище, это очень важно, к этому ты обязательно прислушайся. Я знаю себя, я знаю свои ошибки, которые я совершал именно в начале, когда начинал тоже инвестировать. Не надо всю котлету заливать в проекты. Никаких, не бывает стопроцентных, стопроцентной гарантии каких-то проектов. Да, есть люди, да, мы там знаем, чем они занимаются, мы будем делать интервью даже с этим. Админом он все расскажет, но везде есть человеческий фактор. Друзья, не забываем этого, никакой стопроцентной гарантии нет. Любая инвестиция – это риск, только когда ты это поймешь сам, тогда у тебя будет все хорошо и ты выстроишь постепенно себе именно безопасные и низкорисковые получается, ну такой низкорисковый, ну точнее даже не низкорисковый, потому что это ты будешь создавать много источников дохода, которые будут постепенно снижать риск потери денег. А, соответственно, ты будешь все больше и больше зарабатывать, разнося эти риски. Так, основные правила я рассказал, дружище. Дальше сейчас с Максом будем рассказывать, как регистрироваться и делать депозит. Сейчас тут можно несколькими пополнять и пайером, насколько я знаю. Ну, сейчас покажем. Макс, давай, наверное, запускай э, демонстрацию экрана. Я думаю, да, угу. регистрацию, в принципе, я думаю, вы как бы сами там сможете пройти. Там ничего сложного нету такого. Обычный сайт, обычная регистрация там по почте. Так, ребят, смотрите. Для того, чтобы зарегистрироваться, переходите по ссылке, которая будет под видео. Нажимаете кнопку регистрация далее здесь необходимо будет ввести ваши данные то есть это ваш действующий email ваш номер телефона допустим вот этот, и ваш пароль далее нажимаем продолжить Ждем, пока форма регистрации перекинет на сайт. Сейчас людей, наверное, уже регистрируется так нормально, и поэтому сайт может подтормажить. Плюс, опять же, друзья, пока еще предстарт, пока еще допиливается это все, как бы мы заходим самое первое, и поэтому может что-то подвисать, может с первого раза не зайти, и поэтому ничего сро... страшного в этом нету. Иногда надо так, р... подождать. Ребят, смотрите, когда перекинула на сайт, здесь, значит, у вас будет два пункта. Нужно в настройках аккаунта указать свое имя и фамилию. И также нужно будет указать, нажав на эту кнопку, платежные данные. То есть давайте посмотрим, какие есть там системы. Смотрите, для, вот, вот эта информация нужна для того, чтобы вы смогли оформить вывод на свой, со своего кабинета на свою платежную систему. Здесь есть Perfect PerfectMoney, AdvoCash, pair, Bitcoin. Виза, то есть рублевая и виза долларовая. То есть, когда вы выбрали одну из систем, прописали здесь, допустим, номер кошелька Perfect Money, нажали обновить, и он автоматически сохранился, то есть в вашем аккаунте. Ну да, это а, нужно здесь... для того, чтобы в дальнейшем, там буквально на днях, уже сделать автоматическую автоматический вывод депозита. То есть вы можете в любой момент там, заказать и на автомате вывести деньги. Пока это все делается, подтверждает админы, там, ну, от 24 часов до 48, они так берут с запасом, но как бы, в дальнейшем они обещают сделать буквально на днях просто на автомате. Вот для этого и нужно прописывать, там, например, если вы с пайера закидываете, ну, на пайер выводите, то как бы пишите кошелек пайера или кошелек, ну счет свою, точнее карточку, свой номер карточки. Да, мы сегодня буквально общались с админом, я так понял, что будет а, здесь две кнопки, то есть автоматический вывод каждый день, а, который будет а, всю сгенерированную прибыль вам присылать на кошелек, либо карту, а, либо а, отключаете эту функцию и система а, делает вам реинвест, то есть у вас по, постоянный реинвест, а, за счет чего получается сложный процент и еще больше прибыль. А, давайте теперь посмотрим, как внести депозит. Нажимаете... Uh, на главную, депозиции. нажимай. Там uh -huh. На главной, по-моему, есть. Нажимаете, вот, да, да, на главную. Uh, здесь, значит, будет uh, вот такое окошко. Как и коллег говорил уже, то есть минималка либо 20 долларов, либо 1000 рублей. Нажимаете открыть. Депозицию. Опять же, друзья, извини, Макс, я uh -huh. просто, опять же, вы видели всю ситуацию с этим рублем, с курсом? Как бы я, например, сам закинул uh -huh. в долларах и как бы, опять же, мой совет делать, скорее всего, в долларах депозиты, потому что, ну, вы видите, рубль, рубль сейчас падает, проще, например, с того же пайра закинуть там доллары там, или еще что-то. Кого нету пайра там будет ссылка под видео, зарегистрируйтесь. Ну, выгоднее все-таки, вы видите, в долларах держать, потому что сейчас, ну, явно идет борьба, там, Америки, наверное, как бы с, с остальным миром, и они просто хотят поднять на этом хайпе курс доллара и порешать свои проблемы. Поэтому, ну, более разумно, я думаю, все-таки депозит делать в долларах. Но это как бы уже, дружище, твое, твой выбор. Ты можешь и в рублях закидывать, потом конвертировать их там или как-нибудь там. Ну, в общем, я сказал свое мнение, что я сделал депозит в долларах. Давай, Макс, продолжай. Да, я, я считаю тоже, что это правильно, потому что во-первых, помимо того, что вы получаете там прибыль с инвестированием. Так, смотрите, ребят, значит, выбираете здесь доллар, допустим, как мы уже поговорили, ну и здесь все, кто на минималку, кто как, допустим, 500 долларов. Нажимаете продолжить. Нажимаете продолжить. Ну и то есть здесь выбираете платежную систему, с которой будет проходить оплата от VACash, либо Visa. Давайте рассмотрим с Payer. Для того, чтобы внести депозит, вам а, вот в этом окошке необходимо будет со своего ПР кошелька на вот этот адрес а, отправить необходимую сумму и далее уже здесь прописать а, сумму, которую вы пополнили. Допустим, это было 500 долларов. Здесь прописывайте номер кошелька QR, с которого вы отправили. И здесь прописываете номер транзакции. Обязательно смотрите, чтобы сумма, которую вы внесли, не разнилась с суммой перевода, которую вы указали здесь ниже. Для того, чтобы а админы могли оперативно обработать информацию и найти именно ваш депозит. После того, как вы здесь все прописали, нажимаете «Я оплатил и в течение получаса, то есть у вас в кабинете в графе «Мои депозиты» появится та сумма, которая будет... Подожди, Макс, Макс, давай М -м? акцентируем внимание. Смотри, дружище, здесь вот да. ваш счет, здесь именно номер кошелька, с которого ты будешь переводить, дружище, твой номер кошелька. Да. Номер транзакции ⁇ это ты, как бы после того, когда отправишь, у тебя вверху будет такое обычно, там пишется, там, там через слэш, по-моему, там, или что-то номер, там, транзакция отправлена, там, номер такой-то, вот, как бы, этот номер сюда и вставляешь. Ну, опять же, насчет суммы, друзья, опять же, напоминаю, в очередной раз, у нас, как бы, даже, ну, с элементами обучения, естественно, мы вас учим создавать пассивный доход. Друзья, это очень важно. Инвестируй именно ту сумму, которую не боишься потерять. Для этого, как бы, ты, ну, выполняете простые правила, я хочу, чтобы вы выполняли эти правила все-таки, вы со временем станете, особенно новички, которые вы начнете, перерастете в серьезных инвесторов и будете получать серьезный доход. И потому что сейчас, да, суммы, может, маленькие, там кто-то будет вкладывать, но со временем вы вырастете и дойдете до тех сумм, которые, как бы, это просто ваше денежное сознание будет расширяться, все больше и больше суммы вы будете без страха и без каких-то негативных эмоций инвестировать, естественно, вы будете только на позитиве получать эту прибыль и пассивный доход. Это очень важно заложить именно базу для тех людей, которые только начинают инвестировать, дружище. Не надо все картли, на всю котлету заходить, не надо ни в коем случае никакие там заемные деньги, не надо что-то как бы, откуда-то выдергивать, особенно кредиты брать какие-то. Это путь никуда. Мы хотим, чтобы ты, дружище, стал нормальным как быть, инвестором, именно получал это удовольствие, а не головную боль и не какие-то там психологические расстройства. Наша цель создать, как бы с вами именно прокачать такую денежную мышцу, которая тебе позволит в дальнейшем, как нам, например, при, ну, будет приносить пассивный доход, и ты будешь кайфовать от того, что деньги работают на тебя, а не ты ходишь на работу и пашешь из-за какие-то копейки все, Макс, извини, что перебил, но это, я думаю, важно. Да нет, а, зато это важная информация, которую должны были все услышать. Ну и здесь, наверное, а, что осталось рассказать, это про вознаграждение именно по партнерской программе, а, именно для тех людей, кто хочет не только зарабатывать с инвестиций, но также приглашать людей, здесь такая очень щедрая партнерская программа. А, получается, здесь а, выплачивается 15% с людей первого уровня, которых вы пригласили, 10%. Это от их дохода очень важно. Это не от депозита, а от их дохода. То есть каждый день вам будет капать именно люди заработали и вам будет капать с них по 15, 10 и 5 процентов. Это ну да. очень жирно. На данный момент очень такие жирно, проценты, да, да. Как будет дальше, посмотрим. Ну пока очень жирно вообще как бы эфировка. Ну и в целом хотим сказать, что как бы общались с админом. Следующее видео будет это интервью. Можете подготовить там все необходимые вопросы, напишите их в комментариях, обязательно мы их зададим. И в принципе на данном этапе все, поэтому кого заинтересовал проект, заходите, регистрируйтесь. Мы также создадим свой отдельный чат, где помимо вот этого проекта мы будем также размещать, расширять свой портфель и показывать вам другие интересные проекты, в которых можно будет заработать. Я думаю, у меня на этом все. Олег, если есть у тебя еще Ну, еще сказать. тут, да, плюс вот как бы те люди, с которыми мы общались, вот они как бы заметили здесь тоже плюс в том, что именно партнерка выплачивается заработанных с заработанных процентов именно как бы, а не с депозита. То есть не будет так здесь, дружище, что ты закинул например, там сколько там, 10 тысяч uh -huh. рублей, а из них там, например, 15 или сколько тут, 15, 10 и 5, это почти 30 процентов их Сняли бы с тебя и заплатили по рефералке, там, реферал, ну, как бы, твоим приглашающим. Здесь я тоже считаю, это тоже плюс, в том плане, что ты закинул всю сумму, вся сумма у тебя на депозите остается, с нее не вычитаются никакие проценты на рефералку. А рефералка выплачивается именно с уже заработанных процентов, поэтому, как бы, здесь я тоже считаю, очень, как бы, так, ну, тоже есть, тоже свой плюс, скажем так. В принципе, друзья, я думаю, как бы все мы рассказали, не будем затягивать видео. Напиши, дружище, вопросы, которые есть, как бы все ссылки будут под видео. Ну, опять же, в комментариях пишите вопросы, опять же, там, кто поддерживает нашу команду, кто, кому нравятся такие, как бы, образовательные, более такие, как бы, ну, где мы делимся опытом своим ролики, напишите комментарий, поставьте лайки, если хотите, поделитесь этим видео. Опять же, Напоминаю, каждое видео мое, оно как бы по лицензии Creative Commons. Вы можете взять его, скачать себе на канал, поставить под него свои рефералки и приглашать людей. То есть, по сути, у вас будет свой канал, который будет приносить вам тоже рефералов. Вы будете строить команду и тоже зарабатывать деньги. И опять же, у меня под, есть свой курс по YouTube авторский, денежный канал называется YouTube канал. Заходите, он абсолютно бесплатный для всех моих подписчиков, смотрите под видео, в описании есть. Кто хочет еще дополнительно строить свою команду и зарабатывать, реферальные свои, как бы, хорошие, участвуйте, берите, вам даже снимать видео не надо. Все делаем для команды, чтобы она, ну, как бы, максимально получала свою, свой доход и, опять же, выстраивала именно свое, как бы, сознание, это денежное для того, чтобы получать именно пассивный доход, а не работать, не тратить свое время и усилия на какие-то там зарабатывания денег. Деньги должны зарабатывать деньги, а не люди должны там ради денег тратить свою жизнь там на всякую хрень. В общем, на этом все, друзья. Всем спасибо, кто посмотрел, кто поставил лайк, написал комментарий, кто поддерживает нашу команду, друзья. Не забываем, будем теперь разыгрывать всякие призы опять же, как только наберется 150 лайков под, под видео, будем разыграем призы денежные и для того, чтобы вас как-то стимулировать и всем было весело и радостно зарабатывать деньги. Ну, на этом все, да. друзья. Все, ребят, до, пока. До новых встреч, друзья. Всем пока.